Всем привет! Дикая природа нашей планеты просто фантастическая и порой она создает живых существ, которые из-за своего необычного вида или способностей похожи на пришельцев с другой планеты. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на реальных животных инопланетян. Голубой дракон это небольшое странное создание, очень похожее на космического пришельца, на самом деле относится к классу брюхоногих моллюсков и является одним из красивых и редких морских существ на Земле. Странной особенностью голубых драконов является повседневное положение тела, при котором спина обращена вниз, а лапки направлены к поверхности воды. Таким образом, эти существа практически всю жизнь проводят в положении вниз головой. Но свое название дракон он получил не только за внешнее сходство. Дело в том, что голубой дракон освоил интересный механизм адаптации. Он является хищником и спокойно нападает на ядовитых животных, а когда те впрыскивают в него яд, поглощают его без вреда и в дальнейшем сам использует его в качестве защиты. Их синий цвет тела помогает маскировать себя в своей среде. В основном они обитают в морях тропического пояса, но наибольшее скопление этих моллюсков наблюдается у берегов Австралии, юго-восточной Африки и иногда встречаются в европейских водах. В отличие от большинства брюхоногих моллюсков, синие драконы относятся к группе пелагических организмов, которые обитают на поверхности воды и никогда не опускаются на дно океана. Помимо всего, каждая особь обладает мужскими и женскими половыми железами и после спаривания оба откладывают яйца. Аксолотель Аксолотль это амфибия, которая обитает в горных реках и озерах Центральной Америки. Он является личинкой некоторых видов амбистомы, которая в процессе эволюции приобрела способность размножаться, не превращаясь при этом во взрослый организм. Размеры взрослой особи достигают 30 сантиметров весом до 300 грамм. Туловище аксолотля состоит из непропорциональной большой головы с широким ртом, слегка приплюснутым с боков тельцем и длинным хвостом, а их примечательной особенностью является три пары жабр, которые торчат по бокам головы. Еще одной характерной особенностью аксолотля являются различные способы дыхания. Личинка амбистомы может дышать жабрами, легкими и даже кожей. В чистой воде преимущественно работают жабры, но в загрязненной и плохо аэрированной среде в дело вступают легкие, а жабры частично атрофируются. Но при возвращении благоприятных условий, жаберные веточки отрастают вновь. Природа наделила личинку сильной способностью к регенерации. Она может восстанавливать большинство утраченных частей тела, такие как жабры, плавники, лапы и даже некоторые внутренние органы. При этом аксолотль является хищником, но по отношению друг к другу не проявляет никакой агрессии. Арктиновая моль Среди бабочек-медведиц рода которые обитают в Юго-Восточной Азии, Австралии и Африке, встречаются очень необычные экземпляры под названием арктиновая моль. Это небольшие бабочки с размахом крыльев, достигающих 4 сантиметров. Но отличаются они тем, что самцы этого вида в своем внешнем облике умудряются сочетать очертания бабочки, гусеницы и многоножки одновременно. В ходе эволюции они обзавелись специальными волосатыми отростками в нижней части туловища, напоминающими большие лапы. Такие органы называются кариматами. они состоят из трубок, на которых расположены до 3000 чешуек, имеющих форму волосков. Во время брачного периода кооремата выбрасывается из конца брюшка и может иметь длину, равную длине крыльев. Она производит вещество, которое привлекает особи противоположного пола – гидроксида гидроксидоноидал. Этот феромон самки способны учуять на расстоянии нескольких километров. Но помимо привлечения особей женского пола, он также служит защитой от хищников, а количество выделяемого взрослыми особами гидроксонаидала полностью зависит от того, какой корм поедает гусеница. Чем больше алкалоидов содержится в растениях съеденными ей, тем активнее самцы испускают феромон. Гигантский запод Гигантский изопод – это древнейший представитель фауны, который не изменялся с течением миллионов лет, успешно выживая в различных условиях. Еще в мезозойской эре изоподы широко населяли пресные воды и являлись грозными хищниками. На тот период времени у них не было серьезных конкурентов по пищевой цепи, а сами они редко подвергались нападениям других хищников. Гигантские изоподы относятся к классу падальщиков и поэтому смогли приспособиться к различным условиям среды обитания, что позволило им сосуществовать миллионы лет не меняя свою физиологию. В основном в их рацион питания входит мертвая рыба и ракообразные. Но еще одной удивительной способностью изоподов является их длительное голодание, при котором они могут спокойно прожить без еды многие месяцы. Внешне изопод очень напоминает макрицу, но только в десятки раз крупнее. Взрослые особи вырастают до 50 см в длину, а самый крупный из них был зарегистрирован длиной 76 см и весом 1 кг 700 г. Пиявка кинобалу Этот вид пиявок обитает на острове Борнео, а их длина доходит до полуметра. Местные племена называют ее гигантской красной пиявкой. Из-за своих внушительных размеров, этот вид пиявок перестал получать удовольствие от банального высасывания крови у своих жертв и переключился на поедание их целиком. Поэтому красная пиявка приспособилась питаться местными голубыми червями, заглатывая их полностью и переваривая в течение месяца. Для того, чтобы найти свою жертву, пиявка выслеживает слизистый след на траве, оставившего червем. Найдя жертву, пиявка внимательно обследует тело червя и ищет, где он заканчивается, после чего, оценив размеры обеда, она приступает к трапезе, засасывая червя целиком, словно спагетти. Если пиявка переоценила свои возможности и не может справиться со слишком крупной добычей, она просто срыгивает жертву, освобождая себя от проглоченных ранее червей. Китоглав Китоглав – это крупная птица, обитающая в тропических болотах Восточной Африки. Высота взрослой особи составляет около полутора метра с размахом крыльев, достигающих двух с половиной метров. Несмотря на внушительный рост, вес китоглава не превышает 7 килограмм. Эти птицы обладают нехарактерной особенностью – их массивная голова в диаметре сравнима с размерами туловища. Именно поэтому необычные птицы дали такое название. Огромный широкий клюв длиной около 25 см позволяет им очень ловко охотиться на рыб, но также они не против полакомиться лягушками и даже рептилиями. Более того, на конце их клюв имеет загнутое заострение, которыми птица с легкостью может пробить даже панцы черепахи. В природе китоглавы живут в одиночку, а пары образуют только в период размножения. О том, как проходит брачный период этих созданий, ученым мало пока известно. Они знают только то, что гнездом этих птиц служат огромные платформы, диаметром около 2,5 метров, для изготовления которых китоглав использует стебли папируса и тростника. В течение примерно 5 дней самка откладывает до 3 яиц, а уже через месяц вылупляются птенцы, которые воспитываются обоими родителями. В возрасте 4 месяцев птенцы становятся взрослыми, правда из трех птенцов обычно выживает только один. Скорее всего именно с этим и связано то, что китоглавы сегодня находятся на грани вымирания. Во всем мире их осталось всего лишь около 10 тысяч особей. Гаргоноцефал Гаргоноцефал, или как их еще называют голова горгоны, является одним из удивительных обитателей морского дна. В основном они обитают в морях Арктики и Антарктики и очень похожи на морских звезд. Как и у звезд, их тело имеет радиальную симметрию, которая состоит из плоского центрального диска с ротовыми отверстиями на нижней стороне. Но в отличие от них, оно состоит из скелетных образований, напоминающих позвонки, что придает им такую подвижность. Диаметр диска взрослого горгоноцефала составляет 15 сантиметров, а длина его распрямленных лучей достигает до полуметра. Таким образом, это существо с развернутыми руками может занять площадь дна, равную почти 1 квадратному метру. В основном в их рацион питания входят мелкие рачки длиной до 1 сантиметра, но благодаря своим цепким щупальцам они с легкостью могут поймать небольшую рыбку.